Народ, всем здравствуйте Кто не знает, как выглядит пон-голова Если можно так назвать, то она выглядит вот так В общем, 4 порта Ну и тут дальше тоже всякая фигня Не будем заострять на этом внимание Короче говоря, вот на каждый такой порт По 64 абонента Или там по 128 То есть зависит от того, g он, e там у вас Ладно, дело сейчас не в этом, наша задача сейчас воткнуть СФП-шку в порт подать сигнал в линию померить линию рефлектометром ну и соответственно потом поехать туда на муфту вот, куда мы подадим этот сигнал и там развариться вот. сегодня мы как всегда работаем с Андрюшкой Вот последнее время ну короче говоря смотрите, наблюдайте Расчехляй прибор Собираем, а собираем нажал. Чего я не нажал? Все нажал Собираем, да. собираем Сюда Это разъем FC TX Ну, сейчас определимся, какой нам порт нужен в свече Подключимся, ну и потом продолжим Порт номер 6 Раз, два, три, четыре, пять Вот он у нас свободный Так, давай этот Почкордик. Сними только с него заглушку подключаем и пытаемся провести измерения так -с. ну мудрить ничего не будем наверное все сделаем <рес> да <рес> <рес> вот все сделаем в автомате вот так Посмотрим Какую трассу он у нас покажет Так, а, я уже вижу, что Не покажет он Нам нам надо Расстояние поставить 5 километров Так, еще разок Вот уже похоже на правду Так, и того, что мы с вами видим. Мы видим расстояние 3, 300 Ну, почти 3,350. Так, 15,717. Ну, в принципе, это нам сейчас не важно. Нам важно самое главное расстояние. Вот, что у нас доходит до той точки, до которой нам с вами нужно. Так, теперь, значит, берем вот такой вот модуль. И устанавливаем его... Вот сюда вот. Первый порт. Так. Заглушки мы все удаляем. Вот так. Все, стыкуемся, значит, на этот порт и порт номер 6 соединяем между собой. И едем на муфту. Там проверяем сигнал, варим поны. И все прочее. Ну что, ребят, мы работаем как истребители-бомбардировщики по координатам. Нам присылают координаты муфты, и мы ее ищем. Вот пойдем с вами искать координаты муфты. Где-то должна быть вот там. Так, вот вижу муфта. Вижу муфта. Вон она. Так, а подход к ней... Как бы нам к ней подойти? Ну, подход, наверное, наверное, как всегда, через терник звездам. <рисотворение> вот она наша муфта. Так, ну в общем, наша задача сегодня будет вварить сюда один кабель. И уехать на следующую муфту. Там поставить пон 16, пон-восьмерку. Ну и, в принципе все а кто это там у нас идет кто-то там у нас идет девушка идет лесенку несет Ладно, оставляем Андрюшку, пускай развлекается. Мы пойдем возьмем все остальное. Столы, сварочники и все прочее. Ну что ж, обереги расставлены. Это первый. Это второй. И вот там он. Вон он. Третий оберег. Комаров полно. И побрызгались, и дымовушки все эти поставили. Приступаем к работе. зачистка лучше ребят все делать в перчатках руки потом колодца будут но у нас они уже стеклянные поэтому мы себе можем это позволить Но лучше это делать в перчатках Потому что все вот эти вот оплетки Все эти усиления, они все стекловолокно И оно очень колется I don't know. Ну что ж, здесь у нас установлено две кассеты мы сейчас кабель подадим сюда и значит основной магистраль у нас вот вы можете видеть входит с противоположной стороны этот войдет с этой стороны и войдет в нижнюю кассету вот значит вот эти модули которые снизу мы их сейчас распутываем зачищаем вводим в нижнюю кассету и соответственно вот эти вот четыре модуля мы Сделаем с ними то же самое. Зачистим, ведем с противоположной стороны вот сюда. Ну и затем сварка по схеме. Вот так вот у нас муфта к сварке готова. Волокна все отмечены. Все как обычно. Варим, укладываем, вешаем и валим на следующую. У нас еще одна шестнашка сегодня. Ну вот, сварки у нас закончены в этой муфте. Сейчас у нас последнее волокно термоусаживается. уложим в кассетку. Закроем все это дело. Повесим на столб. И поедем к следующей муфте. Там у нас Андрюшка должен уже зачистить, подвязать все. Также будем варить. Но там кабель один бронированный, поэтому мне бы хотелось, конечно, показать вам, как его зачищать. Вот. Но я думаю, что у нас это получится, потому что он диэлектрический, зачистит вот этот вот обычный, а тот, который бронированный, мы с вами вместе зачистим. Ну что ж, перемещаемся мы с вами на следующую локацию. Там у нас муфта в земле. В земле. Ну и, само собой, с выходом на стол. На опору. ПМДшки. Ну, сейчас увидите. А пока мчим. Летим. Да. <смех> <смех> да, и все-таки В очередной раз не жалею я о том Что приобрел стабилизатор ну, Вот Снимать с ним Намного удобнее Намного получается Ну, наверное, вы видите, да, что Кадры гораздо плавнее И гораздо все это дело Смотрится поприятнее вот, покупкой доволен. Ехали мы, ехали и, наконец, приехали. Вот наш столбик по научному опора. Вот она, вот она, вот она, в котлован намотана. Хорошо, значит будет муфта здесь. здесь мусор, как всегда, у нас либо в ведре, либо в коробках. Все увозим, все забираем. Прошло. Да. Давай. Как говорится, начинацию опираю. Вот, значит, смотрите, вот этот кабель бронированный. Он идет в двойной изоляции. То есть сверху оболочка изоляция, под внешней изоляцией идет из проволоки, из толстой, вокруг броня. И внутри этой брони идет еще одна оболочка. Вот. Все это заполнено гидрофобом. И уже в этой оболочке находятся модули. Вот. Ну, внешняя изоляция снимается так же, как с диэлектрического. То есть при помощи э, вот этого черного приспособления для снятия изоляции мы также прорезаем ножом, срезаем вдоль и... вы даже голос уже заходится. И, значит, снимаем изоляцию. Э -э Разматываем проволоку, откусываем ее. Вот, также сантиметров 20 от начала а сам вот этот вот э -э, вторую изоляцию черный как его даже назвать не знаю ну короче говоря вот эту вот вторую изоляцию <ф <KAREN> <ф <мары> вот, я ее снимаю не тем ножом хотя его тоже также можно делать но это нужно регулировать вылет ножа я ее срезаю обычным канцелярским ножом вот, сейчас покажу как Перед тем, как заняться этим всем срезанием и зачисткой, нам нужно обязательно снять гидрофоб, обезжирить. Ну, Используем перчатки и обычную тряпку или ветошь, потому что неприятно это занятие. Итак, для разделки используем кабельный зажим в кои-то веки по назначению. Потому что одному неудобно. Андрюха пока на столбе. Уже пришел уже пришел. Ну, я уже закрепил, поэтому пускай он снимает, а я сейчас буду показывать. Берем обезжириватель. Тряпочку и снимаем гидрофоб. Иначе потом замучаетесь. Все это будет скользить, будет неудобно. заплетки тоже с троса гидрофоб снимаем ну, стараемся как можно лучше такое количество нам не нужно для того чтобы зафиксировать поэтому мы его расплетем так. и откусим Еще раз протираем, можно даже пролить. Все это можно сделать дегелем, но дегель не всегда есть под рукой. Вот, а это самое доступное из обезжиривателей в любом магазине. Вот так. Теперь снимаем перчатки. Обезжиритель нам еще понадобится, потому что здесь у нас тоже гидрофоб. Дальше я делаю вот так. Люди со слабым сердцем могут не смотреть. Делаем небольшой надрез, а затем вот так вот вдоль режем. Можно, конечно, я говорю еще раз делать это тем черным специальным ножом для снятия изоляции, но его нужно очень хорошо настроить, чтобы он вам не прорезал модуль или модули, как в данном случае. Здесь же рукой все чувствуется. Чувствую модули, чувствуются нитки, точнее ощущаются. Да? Вот, Режем, режем, режем аккуратненько. И остается у нас здесь несколько сантиметров до конца. И здесь уже можно сделать вот так вот, просто резануть посильнее. Или можно даже вообще срезать немножко. Вот так. Ну и дальше по старой схеме одеваем перчатки желательно. И вот так вот оно все у нас снимается. И повторю еще раз. Модуль остается целый. Или модули, как в данном случае. Так, одеваем перчатки. Обезжириваем все это дело. Снимаем нитки. Ну и дальше все, собственно говоря, так же, как с диэлектрическим кабелем. Также мы его маркируем. Нашими циферками вводим в муфту. Ну и крепеж здесь, естественно, за усиление, за трос. То есть это не трос, ну, за проволоку. В данной муфте, опять же, нет у нас ни заземления, ничего. Потому что здесь диэлектрический кабель варится с канализационным с бронированным соответственно соединять нам его здесь не с чем если бы дальше шел тоже броня мы их между собой обязательно должны были бы соединить вот эти проволоки для того чтобы можно было потом в случае необходимости все это дело отбить генератором чтобы у нас здесь прошел сигнал в общем все дальше продолжаем все по стандартной схеме Thank <laughs> you. Пока у нас застывает термоусадка, пару слов. Немножко лоханулся. Качество записи, качество видео будет, наверное, не ахти. Но оцените, посмотрите, потому что не посмотрел я на настройки камеры. Вот такой я блогер. Все, господа, муфта готова, сварена, упаковываем. То есть одеваем на нее колпачок. Убираем ее вот в ту траншейку. И все. На этом наша миссия на сегодня закончена. Вот. Кому было интересно, кому не интересно. Оставляйте лайки, дизлайки. Да, Андрюха? Да. Пишите. Тебе приятно будет, если тебе лайк поставят. Да, конечно. Вот. И мне будет приятно, если вы поставите лайк Подпишитесь, нажмете на колокольчик Естественно, естественно Все это только в пользу для канала К сожалению, не получилась рыбалка Да, я так хотел поснимать Прямо доночки посидеть Но я думаю, лето у нас еще есть половина Поэтому сможем мы скататься Порыбачить и, наверное что-то поймать вот ну а на сегодня все мы поедем домой очень хочется кушать очень хочется очень пить до да, водички и спить до свидания до новых встреч оставайтесь с нами